Ребята, всем привет! Как вы уже поняли с названия видео, сегодня речь пойдет о том, сколько нужно денег на один месяц жизни в Польше. сразу предупреждаю, что все предпочтения, все цены все что касается квартиры и все остальное, это лично на моем опыте, может быть когда вы будете переезжать, у вас будут совсем другие расходы и я вам хочу сказать, что очень тяжело найти квартиру, которую э, ты хочешь, потому что они могут например, ставить высокую цену но квартира совсем не соответствует тому, что вы видите на картинках мы приблизительно искали квартиру, наверное, месяц три это точно. И наконец-то нашли. Обычная двухкомнатная квартира. На втором этаже у нас есть балкон. У нас есть отдельная комната одна, отдельная комната вторая. Соседи тихие, потому что у нас в основном здесь бабушки, дедушки. Все окна выходят во двор. Это огромный плюс. Вот такой вот у нас спокойный дворик. Это вид из балкона. Тишина. Конечно, там вдалеке сегодня кто-то что-то ремонтирует, но здесь в основном дети играют хочу вам дать несколько лайфхаков если вы будете искать себе квартиру неважно в польше или в какой-то другой стране обязательно обращайте на такие моменты как соседи звукоизоляция также обязательно спрашивайте какие дополнительные затраты вы должны доплачивать теперь немножечко расскажу вам о ценах во-первых мы платим за аренду жилья 1100 злотых далее мы платим коммуналку такие как вода газ и электричество и еще, что самое интересное, в Польше есть дополнительная оплата, которая называется Чинч. Это площадь. Мы доплачиваем за площадь 480 злотых. Газ мы покупаем отдельно, заказываем, точнее, баллон, и нам привозят и устанавливают. В квартире у нас нет интернета. Мы сами покупаем себе интернет за свой счет. На мобильный телефон я приблизительно трачу в месяц 35 злотых. Я могу звонить бесплатно по Польше, плюс еще у меня бесплатно бесплатный смс и приходит если я не ошибаюсь 20 гигов на месяц далее за телевидение мы ничего не платим и за отопление мы также ничего не платим это огромный плюс и еще дополнительно у нас в распоряжении есть пивница по нашему это подвал там очень много пространства в принципе можно поставить два велосипеда или три. можно оставить например коньки или еще что-то а сейчас я собираюсь в магазин за продуктами бегу покупаю все что мне нужно я сейчас Прохожу марафон и продукты чуть-чуть будут не соответствовать вашим ожиданиям. Покажу то, чем я питаюсь сейчас и марафон практически закончился осталось там ну буквально пару дней и все хочу вам рассказать интересный факт о заправках то что э, на заправках вы должны заправлять сами свою машину вы заправляете и идете оплачивать в украине такого нету насколько я знаю если же вы будете проездом в польше или приедете на постоянное место жительства хочу вам посоветовать заправку орлен там очень вкусный кофе. Я сейчас пойду, наверное, и возьму себе кофейка. Если вам интересны цены на бензин, вот я не знаю, может меня парни смотрят и будет интересно. Это все в злотых. Здесь сразу есть чаи, сахар. Коричневый, белый, также есть сахар с корицей и сироп. А, это шоколад. Еще должен быть сироп, но он за дополнительную плату. И обычный кипяток. У нас сегодня на улице такая прекрасная погода. Грех не прогуляться по парку. У нас недалеко возле нашей квартиры очень красивый парк. И я решила с кофейком, чтобы не через город идти, пройдусь через парк. И хочу еще вам сказать то, что... Если, например, вы соберетесь переезжать в Польшу, вы должны рассчитать свой бюджет не на один месяц, а на несколько месяцев, потому что вы пока обустроитесь, пока устроитесь на работу, пока найдете жилье, это будут, конечно, дополнительные затраты. Я уже дома купила продукты и покажу вам, что же я взяла. В основном я покупаю все продукты в бедренке. Если что-то мне не хватает, или, например, чего-то я хочу особенного, я иду или в Lidl, или в NetArt, там чуть-чуть другие продукты особенно орехи молоко ну и многое другое итак первое что я хочу вам посоветовать это вот такое вот молоко я знаю что оно в украине продается альпра оно в принципе везде есть даже за границей вот в испании в италии я знаю что оно есть я сегодня взяла миндальное. В основном я беру или овсяное, или соевое. Ну, на усмотрение. У меня на этой неделе очень много коктейлей будет, поэтому я взяла миндальное. Далее, я обожаю вот эту вот маслянку. Те, кто живут в Польше, знают о чем я говорю. Эта маслянка просто божественна. Она также есть в чистом виде, но взяла с яблочком себе. Вы можете выбрать на свое усмотрение. Далее, морковка капусточка пекинская в основном я употребляю зелень укроп петрушка я конечно посадила у себя укроп и петрушку но что-то неплохо выросли огурчики каша кускус -кус. обожаю эту кашу она во первых быстро готовится во вторых очень полезная далее консервированная фасолька красная из молочки я беру вот такую вот помазку на бутерброды пятница из молочных продуктов а вообще пятница самый лучший молочный производитель если вы будете в польше обязательно покупайте йогурт и молоко все производится у них Далее творожок полкило, буду делать или сырнички, не знаю еще точно Дальше лапша китайская рисовая Обожаю эту лапшу с курочкой, с кунжутом, соевый соус И что еще, оливки вроде бы добавляла, очень вкусно получается Далее белый рис, это я взяла фисташек Тут грамм 300 наверное обожаю фисташки я всегда беру орехи обожаю просто их и чередую иногда фисташки иногда грецкие иногда макадамия тоже очень вкусные далее помидорки перчик перчик наверное я уже вам показывала замороженная фасоль стручковая обожаю ее тоже приправки мне не хватает прованские взяла и паприка сладкая и еще взяла, что это у меня? Ванилин. И также немножечко фруктов. Бананы, яблоки и апельсинчик. Вот такой вот у меня продуктовый набор, небольшой. Эти все продукты получились на 75 злотых. Этих продуктов мне хватает на неделю. Это не считая того, что у меня есть там лук, картошка есть своя, еще замороженные овощи, грибы. А, грибы сейчас вам покажу. Вот, посмотрите, какая красота. Славик вчера был в лесу и насобирал лисичек. Их, конечно, Нужно хорошенько промыть И можно приготовить со сметаной Или с каким-то йогуртом Без добавки Я имею ввиду чистый йогурт И получится очень вкусно и полезно Эти лисички можно даже готовить С лапшой рисовой Мы уже в этой квартире Проживаем около трех месяцев нас все устраивает ну, процентов на 80. Мы уже здесь пожили, увидели некоторые минусы этой квартиры и 20% нас не устраивает. Так, в принципе, жить можно тихо, хорошо. Почему же мы сняли двухкомнатную квартиру? Для того, чтобы если к нам кто-то приедет в гости, например, друзья или родители, ну, родные, мы сможем людей поселить в другой комнате, никто никому не будет мешать. Я же вам не сказала, в каком городе мы живем город называется Менжижеч. может быть вы слышали о нем а может быть и нет я до того как сюда приехала я не знала что это за город это также небольшой городок здесь чуть чуть больше чем 20 тысяч населения людей но город компактный здесь все есть любые магазины такие как и Росман и ccc это магазин обуви вчера ходила наконец-то нашла себе обувь которую я давно хотела также есть обычные продуктовые магазины, очень много пиццерий, кафешек, есть китайский ресторан, есть китайские магазины, есть кофейни. Мы искали квартиру такую, чтобы было очень близко к центру и близко было к ЖД вокзалу, потому что мы часто куда-то ездим. Кстати, кто не смотрел последний влог из Италии, обязательно посмотрите, потому что в будущем у нас будет очень интересный влог, мы собираемся на Рождество куда-то съесть еще думаем куда но посмотрите сначала италию и потом же вам будет интересней смотреть рождество итак мы сняли квартиру недалеко от ж.д. вокзала и также к ближайшему продуктовому магазину нам приблизительно ну минут пять наверное ж.д. вокзал в трех минутах я даже засекала время и что самое интересное в квартире вообще не слышно, что где-то рядом ЖД вокзал. Не слышно этих звуков железной дороги. Знаете, как бывает, поезда, вокзалы, станции. И еще один момент, это то, что вы должны... Ну, в основном это везде так. вы платите кауцию кауция это как бы залог мы заплатили 2000 злотых это залог на то чтобы перед тем как выезжать с этой квартиры вы должны понятны людям показать что она целая все работает все в сохранности и все по местам так сказать и тогда они возвращают вам эту кауцию или например вы там последние сколько два месяца или месяц живете бесплатно это также вы должны учесть что то за квартиру придется в первый месяц отдать хорошую сумму. Да, еще, ребята, хотела вам показать, что же мы привезли из Италии, не считая магнитов. Мы привезли три бутылочки вина. Я где-то здесь ставлю картинку, потому что мы одну уже выпили. Еще у нас осталось вот такое вот белое. Я его, скорее всего, заберу на Украину. Нужно все-таки маму угасить. И вот такое вот красное. Этот магнит мы, кстати, привезли из Венеции. Очень нам понравился. Мы еще, конечно, привезли много других магнитов, но те пойдут на подарки. Я вышла прогуляться в Пепко. Нужно кое-что прикупить, потому что э, завтра последний день, э, рабочий последний день. И у нас получается три выходных. Поэтому мне нужно быстренько сбегать и купить кое-что для кухни. У нас уже на улице потемнело, но все же я дошла до Пепко еще Пока сюда шла, увидела красивую библиотеку, пофотографировала И зашла в кинотеатр, посмотрела расписание Да, в нашем городе есть небольшой кинотеатр И мы со Славиком, наверное, пойдем через пару дней и проверим, что и как там Потому что в кинотеатрах мы еще не были Так, давайте в Пепкос сходим. Ребята, всем доброе утро Ну, по крайней мере, оно у меня доброе Я уже позанималась спортом Идем на охладную Затем плавно меняем направление. Почувствуйте, как работает мышцы. Не обращайте внимания на усталость. Сфокусируйтесь на музыке и продолжайте упражнение. И вчера я была в ПЭПКО, как вы поняли. Сейчас хочу вам показать, что же я купила домой. Итак, я решила обновить нашу форму для выпекания. Такая форма стоит 15 злотых. Взяла вот такую вот маленькую кастрюльку, или как она называется. Здесь можно яйца варить, можно какао варить. Сколько она стоит? Тоже 15 злотых. Я обновила нашу терку. Старая уже не годится, поэтому пришлось купить новенькую. Люблю такие терки, где... Есть и мелкая, и крупная. Так, эта терка стоит 5 злотых всего лишь. Купила такую вот тарелочку для супа. Вы спросите, почему одна. Потому что одна у нас разбилась. У нас их было 2 и пришлось докупить еще одну она стоит 4 злотых как она называется Ну для того чтобы делать пюре не помню напишите в комментариях как эта штука называется я даже и не знаю я за нее заплатила 8 злотых также обновила нашу лопатку деревянную тоже пришлось купить новенькую вообще лопатки нужно менять почаще это стоит 1 злотый и взяла вот такую вот большую салатницу у нас одна есть очень удобно пластиковая конечно, но это лучше, чем Ничего, правильно? Мы сейчас направляемся в кинотеатр. Это первый польский кинотеатр, в который мы пойдем. Сегодня у нас к просмотру мультфильм «Семейка Адамсов 2». И что самое интересное, мультик будет на польском языке. Билет для взрослого стоит 18 злотых, для детей чуть-чуть дешевле. И попкорн, если я не ошибаюсь, стоит 12 злотых. И в кинотеатр я беру вас с собой. Мы уже вышли с кинотеатра, мультик очень смешной, понравился. Я поняла смысл мультика, я все слова разобрала. Если честно, я думала, что я польский знаю чуть-чуть меньше, но оказалось, что нет. У нас немного погода испортилась, но мы решили прогуляться. И, наверное, забежим в одно кафе. Я недавно там побывала, кто подписан на мой инстаграм видели сторис. Мне там очень понравилась, такая атмосфера приятная и веду Славика показать ему это место. Обязательно покажу также вам цены и то, что они там готовят. В меню здесь есть закуски, супы. Также основная еда, салатики, детское меню, макароны, ну, пасты по-нашему, бургеры, пицца. Очень большое меню, разнообразное и напитки. холодные пиво, там разные соки, пепси, вино, алкоголь. Также горячие напитки, это кофе, чай, разные напитки, такие как какао, шоколад горячий и десерты. Очень разнообразное меню. Мы взяли себе пиццу, также суп из тыквы, пиво и какао. Нам принесли пиццу, заказали фирменную пиццу. Сейчас будем пробовать именно от заведения. И еще принесли мой тыквенный суп. Я надеюсь, что он очень вкусный, потому что многие советовали его попробовать. Еще я взяла себе десерт дня со взбитыми сливками небольшой тортик и какао с маршмеллоу я еле-еле все доела очень вкусно большие порции славе конечно сказал что пицца маленькая потому что мы были в других заведениях и там пицца немножечко больше но в принципе все вкусно но мы с вами уже увидимся завтра если вы будете в этом городе вот так вот выглядит кофейня и ее вывеска и еще забыла вам сказать, что это полуподвальное помещение, но очень там уж все красиво. Помните, недавно в Instagram я показывала каримат, который я купила себе для занятий спортом дома. Он стоил 60 злотых. Прошло, наверное, меньше месяца. И хочу вам показать, что с ним случилось. Так вот, смотрите, сразу видно, как Аня занимается. Я вам хочу сказать, что это, наверное, буквально за месяц где-то протерлось. Я не знаю, что с этим делать, но надеюсь, что он еще у меня прослужит, этот каремат, не знаю сколько, хотя бы еще месяц. И еще я нашла вот такой вот классный веганский протеин. Я не веган и мясо ем, но не все мясо, но курицу, там такую птицу кушаю, конечно. Но вот этот протеин очень вкусный. Он стоит 48 злотых. Еще на экербе заказала себе витамины против выпадения волос. Что-то последним временем прям очень сыпятся волосы. Не знаю даже почему. Начала пить эти витамины. Я вам хочу сказать, что даже заметила эффект. Здесь 60 капсул и они стоили 66 злотых там, с копейками. А теперь немножко о ценах. Маникюр в Польше стоит от 30 злотых. Это самый обычный, самый простой, без всяких там рисунков, наворотов и так далее. Стрижка мужская женская также от 30 злотых. Это я подстригалась... Наверное, год назад в Польше И то я ходила к знакомой полячке С меня взяли 30 злотых За то, чтобы обрезать там пару сантиметров кончики И это заняло буквально 5 минут И все Ну а теперь, ребята, самое главное самое основное Итоговые цифры Тарам! Как я уже сказала, это лично э, мои предпочтения, это лично мои затраты. Если вы собираетесь сюда переезжать, конечно же, у вас чуть-чуть немного сумма будет отличаться. И хочу вам сказать еще, что э, куда бы вы не решили переехать, это все же э, шаг в будущее, и неважно переедете вы в соседний дом или переедете вы совсем на другой конец планеты. Когда мы движемся вперед, это только плюс. Поэтому я с вами уже буду прощаться. Надеюсь, этот ролик вам понравился. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я отвечу на них. И не забывайте также подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх. Ну, а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока!